Снова спасибо за фраг бро Я тут смотрел где может еще что-нибудь выбить На каких-нибудь аккаунтах на кредиты И понял что могу вангануть Еще на один аккаунт Так значит смотрите У нас 17 тысяч кредитов. Что я хочу сказать Баррет, Мы будем выбивать здесь Баррет, Он наверное будет падать слабенько С тысяч четырех 5 Вот этот мы Баррет выкрутим Далее я буду крутить коробку мангуст. Вот, соответственно, э, вепрь нам не упадет. Нам должны упасть э, маузер и тычковые ножи. И с маленькой долей вероятности скин агента мангуст. Ну, я думаю, м -м, вряд ли. Вепрь точно не упадет. Какие-то вот эти два дона упадут. То есть я один выкручу, а потом второй. Вот, э, далее мы будем крутить хелион. Вот, после этого. Значит, смотрите. Э, на, кстати, на этот, э, на тачковые ножи и маузеры мы, наверное, тоже еще 4-5 тысяч кредитов где-то скрутим, скорее всего. Бля, хотя это даже не выгодно будет тогда. М ну давайте просто для пруфов, ладно, хрен с ним, что потрачу кредиты, зато будут... А еще будет видос с пруфами, что я ебучая ванга. Так, значит, смотрите, М -м первым делом мы крутим Баррет, все по порядочку. Так, да, на на нахуй я тут кредитов скручу, а -а получится потрачу почти все кредиты, наверное. Так, М -м давайте начнем с Баррета. Так, все призы у нас выпали на время. Так, теперь не буду скипать коробочки. А хотя, бля, он долго будет парать. Так что поскипаю. Так, here we go. Значит, было у нас ровно 17 тысяч. Так, две скрутили. Да, жалко, конечно, быть за кредиты, но похуй. Деньги пылька, как говорится. Кредиты тоже. Хоть они и за реальные деньги. Так, вот мы скрутили четыре э, и вот, как я и говорил, он упал. Так, теперь мы крутим коробку мангуст. Так. Так, наверное, сейчас буду уже открывать так, э, без скипания. Так, 5 тысяч мы потратили за кредитов, ну и собственно потратим почти все, чтобы выполнить, так сказать, план прокачки данного аккаунта. Ну, вот как я говорил, выпали маузеры. Бля, тычковые ножи даже как-то неохота крутить, сука, если честно. Ну, ладно. Просто только кредо сливать. А ради чистоты эксперимента, скажем так, открутим. Вообще, если я сейчас бы дальше бы не крутил, то имел бы 6000 барот и маузера. А Сейчас тычку буду крутить, там то по сути ценности особо не прибавляют аккаунт, но кредитов мы сольем на них. Так, еще один ауверл поля. Тычковых пока не видно. Ага, медик-агент Мангус все-таки упал. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, похуй, давайте тогда дальше крутить пока. Тычковые не, поэтому же ждем тычковые. Mm -hmm. Значит, прогноз немного не оправдался. Ну, ошибся. Тычковый не упали, упал мангуст. Ну, как бы с маузерами я правильно сказал. Это даже хорошо, что я дальше покрутил, вон еще и ве придропнулся вообще замечательно. Так, а, а Мне кажется, обычный навсегда не упадет. Это у меня такая чуйка. А, мне кажется, что либо карта упадет, либо золотой. А вот обычно как-то, мне кажется, вряд ли. Хотя, как бы, если мы по карте не купим, да? А, ну ладно, давай будем, давайте будем так. То есть первым упадет либо карта, либо золотой. Вот. Так будет логичнее, потому что, как бы, это... Хотя по карте я, наверное, его не буду покупать. Потому что мы уже прилично скрутили. Угу. Ну смотрим, падет карта, золотой или обычный. Вот упала карта, как я говорил. Обычного нет. Бля, я думаю, вообще, может, на самом деле по карте его покупить, да и хуй забить. Ну, бля. Так-то мы уже нормально скрутили. А вдруг золотой упадет? Бать, будет клево. Ну или хотя бы, да, обычно тогда докрутим уже коробку. Он должен дропнуться, потому что мы уже тысячи две скрутили. Вот, еще одна карта упала. <свят> <свят> <свят> так, конец. ну, золотой, слушайте, золотой было бы вообще клево. Чего он там, кстати, прибавляет? 98 урона, 720 скорострела. Тут 99 урона и скорострела чуть больше, на 5. И плюс 2 патрона. Я, кстати, выбил этот Хелион э, с 5 коробок на 3 аккаунтах. И на 2 аккаунтах купил по карте, которые быстро упали. А вот золотой-то не падал, ни разу. Так, смотрим. Давай-дай, хочу золотую хилин. Let's go. Нигдец. Так, бля, а вдруг вообще не упадет, нахуй? Что такое-то, может быть? На самом деле, да, вот у меня была чуйка, что, блядь, лучше купить по карте. Вот, это будет надежнее. Но... Вдруг. Эффект, вдруг такая четвертая карта упала, Ибанутся. Кстати, вообще есть такая вот у меня примета, что все долго донат не падает, но потом падает золотой. Ну, что-то мне кажется, что может и не упасть. На самом деле. Тысяча кредов у нас осталось. Совсем хуйня по коробочкам у нас остается. Походу кредиты мы вбили в землю. Надо было покупать по карте. А, нет. Ну, обычный упал. Что ж, по крайней мере, не остался я с голой жопой. В итоге Хеллин мы поимели. Давайте еще пуртанм. Чем черт не шутит, как говорится. Ладно, уж с двух коробок, я думаю, золотой точно не дропнется. Так, что-то я хотел, по-моему, вот эту коробочку со Оскаром еще крутануть. И с хотел. Вот, но тут кредов уже как бы нету. А -а -а, Что же нам крутануть? Не, нам все-таки с лупары Вдруг сейчас пяти коробок. Вряд ну, ли, конечно. Вот ровненько пять коробок вышло. И да, не упала. Ну, получается, все кредиты мы слили полностью нахуй так но что мы имеем мы имеем хелион э, с этого э, пистолет маузер далее э, в впво и баррот ну и скинчик агент мангост на медика вот это 17 тысяч кредов получается у нас 4 топ доната включая пистолет и скин ну как бы не так уж и круто на самом деле а, получается как бы вообще вот чисто вот с финансовой точки зрения мы ушли в минус вот но для чистоты эксперимента как бы это пойдет зато я ванганул в принципе все правильно все так и получилось кредиты я говорил что почти все скрутим вот мы получается почти все скрутили и последний я уже добил вот ну на этом все ставьте лайки чешите яйки